Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Игорь Степин и я проживаю в городе Ишим Тюменской области. У меня для вас фантастическое предложение от лучшей российской корпорации International Auto Club, в партнерстве с которой я развиваю абсолютно экологичный бизнес, что очень актуально в современном мире. International Auto Club. это автоматизированная платформа, объединяющая лучшие варианты платежных систем, услуги кэшбэк и MLM. У нас самый большой кэшбэк-сервис в мире – более 12 тысяч поставщиков товаров и услуг. Начисление кэшбэка производим по 9 уровням, то есть вы будете получать кэшбэк с покупок вами приглашенных друзей и ими приглашенных друзей. Это и есть выход на пассивный доход. А тем людям, кто желает зарабатывать деньги по современному, наша корпорация предлагает бизнес под ключ как по франшизе, так и по партнерской программе. Подробности в следующих видеовыпусках на моем канале YouTube. Игорь Степин и корпорация International AutoClub.